Торговый робот Stochastic Pro – это полностью автоматическая торговая система, которая позволяет работать на следующих рынках – на рынке форекс, на рынке Московской биржи срочной секции при помощи терминала MetaTrader 5 или на фондовой и срочной секции Московской биржи, используя самый популярный терминал – терминал Quick для России. Данный торговый робот использует индикатор как основа Стохастик Pro, индикатор, который является осциллятором и может находить зоны перекупленности перепроданности, и это использовано в алгоритме. Робот может использовать различные типы усреднений, которые может пользователь сам менять в зависимости от своих предпочтений. Вы можете активно управлять позицией. И есть возможность подбора параметров, используя аналог данного робота для квика на терминале MetaTrader 5. Вход происходит лимитированными заявками, что на текущий момент актуально, позволяет избежать полностью биржевой комиссии, поскольку за лимитированные заявки биржевая комиссия не взимается на текущий момент. Принцип работы торгового робота простой, но весьма эффективный. Сигналы поступают от индикатора стахастик, когда он попадает в зоны перекупленности, перепроданности, и мы открываем короткую или длинную позицию. Если цена идет против нас, то робот начинает усредняться по заданному алгоритму, при этом профит подтягивается ближе к точке входа и позволяет на любом коррекционном обратном движении закрывать позицию с профитом. Давайте посмотрим, как выглядит торговый робот в терминале QUICK. Перед нами запущенный торговый робот в терминале QUICK. Состоит из окна робота, который выводит и меню для настройки параметров. Параметров достаточно немного, но это самое необходимое, что нужно для эффективной работы торгового робота. Есть работа со стопами, выставление профита, профит может выставляться как лимитированной заявкой, так и при помощи Take профита и возможность усреднения с заданным коэффициентом по определенному алгоритму. Основой работы торгового робота является индикатор Stochastic, который отлично определяет зоны перекупленности перепроданности. И данный робот работает как в боковике, так и на трендовых рынках показывает неплохие результаты. Есть аналог данного торгового робота для терминала MetaTrader 5. Данный терминал позволяет протестировать нам робота на истории. И мы сейчас посмотрим тесты на Сбербанке за март, на котором месяц, на котором как раз проводилось тестирование на боевых счетах. Используем фьючерс на Сбербанк, минутный таймфрейм и берем тестируем за март, за месяц, что у нас получилось. Запускаем тестирование и получаем результаты за месяц торгового робота на фьючерсе на Сбербанк. Смотрим бэк тест. Результаты за март получаются очень отличные, 17% за месяц, при прибыльности системы 2.35 и фактор восстановления 8 с лишним, это очень круто. При этом абсолютная просадка по балансу 25%, что в принципе в норме для такого алгоритма, который подразумевает под собой постоянное усреднение на определенное количество уровней. Как обычно, в комплекте идет подробная видеоинструкция, описание всех доступных параметров, удаленная техподдержка и гарантия работоспособности данной системы. Есть демо-версия для проверки результатов при помощи терминала MetaTrader 5. Вы это можете заранее на истории протестировать. И сейчас готовится видеокурс, который тоже будет входить в комплект с данным торговым роботом. Спасибо за внимание. Надеюсь, что данная система позволит вам дополнительно диверсифицировать ваши вложения в трейдинг.